Запись пошла Итак, всех рад приветствовать давно не виделись сегодня у нас 15 августа меня зовут Никита Герасимов и мы с вами начинаем обзор рынка а также посмотрим какие есть у нас торговые рекомендации чтобы нам с вами заработать как обычно начнем с нефти дальше S&P 500 золото Сипи тоже long супер сейчас все разберем если у вас будут желания, вопросы, предложения по торговым инструментам, чтобы мы их тоже разобрали, welcome, пишите, разберем. Итак, S&P 500. Неделю назад мы с вами ожидали коррекцию. К сожалению, данная коррекция затянулась. Да, то есть мы находились сверху порядка трех недель и наконец мы видим то движение на которое мы рассчитывали то есть, На данный момент как вы видите мы находимся в позиции по цене 47.25 Это у нас хороший качественный уровень LPS поддержки и сопротивления, в данном случае поддержки вот, Где я рассчитываю что цена может как минимум остановиться, как максимум может развернуться также, обращая внимание на данный бигпринт, он вышел как раз на данном уровне. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что это может означать. То есть, это могут быть либо э, продавливающие объемы, и тогда цена пойдет ниже до наших двух лимитов, Либо э, это стопы, э, стопы лонгистов, и сейчас э, мы можем увидеть разворот цены. В принципе, ждем э, реакцию рынка на данный big print. И от него работаем. Смотрите, если все-таки это продавливающий объем и цена пойдет дальше вниз, то у нас подготовлены еще два лимитных ордера. Первый находится на цене 46.50. Чтобы вы понимали, почему мы берем эту цену. Во-первых, здесь стоит огромное количество лимитных ордеров на 2000, почти на 2200 контрактов. Это первый момент. Во-вторых, у нас какое-то время здесь был месячный подс, то есть динамический. Это может быть не самый главный критерий, но, тем не менее, реакцию на эту лимитку, она может быть, и причем существенно. То есть цена может не дойти просто ниже к динамик левел, который находится на 46.20. Что касается... Основной э, точке, основного уровня где цена может остановиться, я считаю, как раз вот эта область и непосредственно уровень 46.10. То есть сейчас мы набираем с вами позицию. Э, далее на протяжении порядка 2-4 недель мы будем эту позицию сопровождать. Основная цель у нас преодоление данного хая. То есть э, цель у нас э, 50,80-51.10. 50, Это такая локально-глобальная цель. Что касается дальнейшего развития, то вам вполне допускаю, что цена может преодолеть 52.04, опять же таки при условии, что хватит, во-первых, А топлива, во-вторых, а, позитивных данных. Посмотрим, как рынок отреагирует на ближайшие новости по сланце добычи, которая, возможно, увеличилась в Америке, ну и по запасам. То есть, сегодня ночью выходят предварительные запасы, и завтра у нас выходят основные данные по ГСМ Америки. Так что, я думаю, движуха будет. Это что касается фьючерса нефти. Так. По нефти, ребят, вопросы есть. Есть и предложение? То есть откуда цена может еще отбиться, по вашему мнению? По каждому ответа ребят, смотрите. Мы используем торгово-антлеческую платформу АТАС. Ссылочка в описании. Всегда можно зайти, скачать, посмотреть. Две недели бесплатно. Также. Аналитику я выкладываю как на канал YouTube и непосредственно в группы, в Facebook и ВКонтакте. Там, там же я выложу э, скриншоты по нашим сделкам. Если у вас будут вопросы по поводу обучения, пишите Skype. Если есть гениальные предложения по сотрудничеству, пишите на почту. Так, вопросов по нефти нету. Все хорошо, тогда движемся дальше. S&P 500. Как и ожидалось в начале дня, хороший качественный уровень 2464 он отработал. И, в принципе, давайте сначала разберемся, что у нас происходит. Когда мы с вами последний раз общались, мы говорили о том, что нам открыта дорога 2500. В принципе, так оно и было. И, как оказалось, впоследствии это лишь бы была спекуляция. То есть умные люди... Знающие люди, кто двигают цену, здесь набрали позиций, э, То есть это близкое окружение, допускаю к президенту американскому. И мы наблюдали на протяжении 2,5-3 дней вот такое истеричное падение. И что это было? Это была просто спекуляция. Президент сказал, рынки ахнули, все просело. Всех вынесли по стопам, особенно обращая внимание на эти принты, То есть это был элементарный снос стопов То есть закрывали здесь все, всех Особенно мне интересен вот этот big print где прошло 3000 контрактов Это очень много и кому-то было очень больно Тем не менее на уровне 35 мы ударились вот в этот большой объем То есть это нижняя более массивная проторговка, откуда мы в принципе вышли. То есть мы здесь были дольше, и здесь денег вылито больше. В связи с чем цены здесь остановили и подопнули наверх. У нас были определенные точки на коррекцию, и основная область коррекционная, мы как раз-таки на ней э, находились. Это уровень 2464 ровно. То есть отсюда мы стоим с вами в покупках. И в принципе логика сделки простая первое скажем так локальная точка на выход это у нас уровень 2478 вот эти кластерные объемы они допуская, что этого движения может у нас хватить и подойти к данной вершине то есть это примерно 2488 да, вот так пока не уверен, что вот этого небольшого движения нам хватит, чтобы данный индекс пошел выше. Тут либо необходимы фундаментальные вливания, в частности заявления влиятельных, влиятельных участников рынка, например, завтра выступает Елен, и завтра у нас отчет ФРС, и вполне допускаю, что там мы можем узнать, увидеть что-то интересное Это подтолкнет индексы и фондовый рынок Америки наверх Но допуская, что вот в этой вершине мы можем встретить сопротивление И цена может все же откатиться ниже То есть смотрите, у нас было движение хорошее, мощное на 43,5 пункта Мы полностью эту спекуляцию, практически полностью поглотили То есть остается дойти сюда в связи с чем? то есть сегодня, завтра у нас определяющие дни. Если мы идем сразу ниже сюда и вот здесь мы уже набираем позицию, то нам сразу от открывается дорога к 2490. Я думаю, даже вот так вот, да, то есть 2490 сразу открывается дорога и непосредственно 2500. Опять-таки, как дополнительное подтверждение можем начать уровень фибоначчи как раз мы видим то есть 50 процентов здесь основная цель уровень уровня 138 находится 2 490 и сверх цель на 2 ,500, да? что касается почему я ожидаю сюда то есть почему цена сюда может сходить в первую очередь, то есть вот после таких движений, если рынок нацелен двигаться дальше наверх, ему необходимо э, дополнительное топливо. То есть вот так без откат, но он двигаться долго не может. Тем более с 500 у него сопротивление большое, это достаточно... Uh, толстый, uh, толстый рынок здесь очень много контрактов проторговывается. Поэтому, если вы видите уровень, а в данном случае, вот допустим, вот был месячный подс, это у нас цена 2472. Мы от него сразу отбились и скорректировались. Поэтому допускаю, что сцену все-таки отправит ниже наберут позиции, то есть мы можем увидеть флет, uh, вот, примерно в такой формации какое-то продолжительное время, либо не продолжительное. И уже потом мы uh, пойдем как тепловоз, продавливать цену и пойдем 2 500 uh, В районе данного ценового уровня я ожидаю, что будет как вынос, в первую очередь uh, вынос стопов, вынос шартистов. Uh, на искренне надеюсь что данного у меня стопа хватит то есть я как раз закрою по два вот этих ордера и одним зайду на разворот в продаж посмотрим как оно будет возможно цель в четверг или во вторник скорректирую это что касается индекс sp 500 дальнейшего движения я пока не ожидаю то есть единственное возможное движение вниз у нас возможно на истерии вокруг сша и КНДР. То есть, если будут какие-то заявления, которые, в принципе, невозможно предусмотреть, предугадать, то да, безусловно, мы снесем все уровни и посыпемся дальше. Но пока о таких заявлениях неизвестно, и, в принципе, рынок неплохо откатывает. Это, что касается S&P 500. Да, демонстрация экрана есть. И, в принципе, мы разобрали только нефть. Даш, скажи, экран мой виден? Если у кого-то не виден экран, лучше всего зайдите через э, Internet Explorer. То есть Chrome и Яндекс могут э, блокировать. Поэтому, даже зайди через EDGE или Internet Explorer и должно все быть видно. Э, ребята, у остальных все видно? То есть, виден ли мой экран полностью нормально? М либо Mozilla, как вариант. В общем, проблема с Chrome и Яндексом. А, ну, тем более. В общем, Даша, попробуй, попробуй, посмотри и, если что, отпишись. В любом случае, запись видео будет. Итак, это что касается индекса S&P 500. Смотрим, ждем, наблюдаем. Опять же таки, обращаю внимание, здесь были очень большие кластерные влияния, влияния на 303 тысячи контрактов, поэтому вполне... Цена может ниже не пойти. Но в любом случае будем посмотреть, как говорят в Одессе. Дальше у нас на очереди золото. Смотрите, золото точно так же, как и на вместе, вслед за ней, э, на этой истерике по поводу возможной третьей мировой войны, э, сразу золото, как э, инструмент убежища, подскочило к э, ближайшим хаям. Это уровень 12.98, но преодолеть его не, не смогла. Очень большие были там э, лимитные ордера, то есть, в принципе, золото уже здесь останавливали, здесь просто сломали хребет движения. То есть, на данный момент... Э, Таких грандиозных распродаж я не вижу. То есть это всего лишь коррекция, как по мне. И зо золото имеет все предпосылки, э все возможности двигаться дальше. То есть почему мы берем, допустим, данный уровень? То есть смотрите, во-первых, это очень такой основательный, мистичный, динамический под Здесь очень э много контрактов было проторговано. То есть чтобы вы понимали, о чем речь. То есть вот так это выглядит визуально, да, То есть здесь очень много проторгованных контрактов. А, вероятность того, что сможет преодолеть цена данной, данной область на данный момент минимальна. Опять же таки, если сможет, то она уже все посыпется окончательно. Но опять же, для этого необходим катализатор. Катализатором может выступить либо Северная Корея, либо США. Надеюсь, больше у нас игроков новых не появится. Поэтому, что касается золота. Наиболее интересно покупки с данной области, то есть это у ценового уровня 12.74, если быть точнее 12.74.5 и 12.73.5, то есть вот и там и там можно выставиться. И дальше мы наблюдаем кластерное вливание, то есть вот это падение остановили здесь лимитными ордерами и сейчас пробуют развернуть рынок. посмотрим как получится То есть мы можем встретить сопротивление вот в этой зоне давайте вот ее более скажем так точно сделаем вот в этой зоне где к тому же у нас под есть мы можем встретить сопротивление давайте еще один сделаем То есть в частности 1280 1281 наиболее такая э, неприятная для лонгистов зона и как только мы ее преодолеем, мы можем уже, в принципе, спокойно перенести и без убыток, и немного расслабиться. Что касается потенциала движения. Смотрите, в первую очередь мы говорим о 12.98. Это у нас хай, в принципе, если я правильно помню, этого года. И мы его преодолеть пока не смогли. Вот, поэтому основное сопротивление мы встретим здесь. Дальше уже как пойдет, я думаю, как раз, вот вы видите, один контракт закрою здесь, там уже ситуация. Основная моя хотелка это движение к уровню 13.13, -13. буду закрывать на один пункт пораньше, чтобы не было такого, что не дошло, да, я развернулась. То есть 13.13 -13 такая интересная цель, плюс вы видите у меня уровень Фиберначи настроенный, и они в принципе... Очень качество по тонким и средним рынкам цели показывать. То есть 13-13 и в принципе 13.25. Я думаю, даже вот можно вот так. 13, 24. Ну пусть будет 13-24. Это две такие глобальные цели, которые хотелось бы к сентябру месяца увидеть, что их взяли. Вот. По предпосылкам, в принципе, сейчас определенная нестабильность есть. Некоторые инвестора нервничают, выходят из доллара и других валют и перекладываются в валюту убежища. Опять же таки, советую всем посмотреть хронологию августа. То есть август практически каждый год у нас тяжелый. Это у нас и нападение на Ливию и на Сирию. Это у нас нападение на Южную Осетию. Uh, это у нас непосредственно uh, такие сумасшедшие сделки роботов кто помнит это 2015 год когда роботы за несколько часов закрыли позиции на 5,5 триллионов долларов и Dow Jones рухнул более чем на 1200 пунктов а S&P 500 рухнул на 280 пунктов и тогда же впервые я заметил что биржи то оказывается не работают я просто закрыли чтобы охладить Горячие головы. поэтому будем посмотреть что касается золота обращаю ваше внимание на австралии и на Китай. смотрите какие статистические данные выходят чем лучше данные по этим двум странам тем э, выше цена по золоту То есть тут прямая корреляция ребят по золоту вопросы есть если есть вопросы пишите если вопросов нет мы видим дальше так пока вопросов не вижу значит движемся дальше что касается евро доллара смотрите евро если сказать цензурная редиска то есть сегодня я пробовал э, от него заходить в лонг два раза отстопило и один раз э, без убыток то есть объясняю почему смотрите здесь мы, э, неделю назад мы с вами говорили о том что евро будет э, двигаться вниз в сторону коррекции не считая вот этой истерии все в принципе сейчас так и происходит но одно но то есть смотрите у нас была консолидация и мощный импульс вниз то есть здесь у нас мы движемся вот из этой области то есть вот из этой области торговки здесь был хороший объем и в принципе это у нас фикс дальше у нас хай вершина обновление хая и префикс то есть в принципе вот здесь вот с этих цен мы могли уйти хорошо наверх то есть сначала я пробовал непосредственно вот динамического уровня заходить в long, сразу получил стоп буквально за несколько минут и после зашел и вот а, вот отсюда то есть ну, примерно вот такая цена а, или даже чуть повыше тоже получил нет не стоп здесь без убыток в итоге был то есть, смотрите что здесь было? Развели, э, подошли непосредственно к динамическому уровню, динамическому подсу, но не смогли его пробить. Опять-таки это месячный подс, то есть это, э, это шлейф за, за динамическим подцом, подс это Point of Control, самый проторгованный ценовой уровень. То есть там проторговано максимальное количество контрактов, есть, чтобы было понятно, смотрите видно на да? то есть вот на этом ценовом участке был проторговано максимальное количество контрактов а, как итог цена от него отбилась и ушла вниз поэтому без убыток максимум давала здесь 300 долларов ну к сожалению вероятность не отработал смотрите сейчас что касается движения цены в принципе, у нас э, все открыто. Сейчас единственно посмотрим, есть ли у нас какие-либо уровни поддержки. Так. А смотрите, у нас здесь, здесь есть уровень поддержки по цене 12. Давайте с небольшим запасом возьмем. 1,16. 78. И, ну, в принципе, как раз-таки из этой области мы можем ожидать того, что цена и отобьется. Опять же-таки, по поводу Ланга, что говорила, видите вот этот объем? Его несколько раз тестировали, не смогли пробить и ушли наверх. В принципе, как раз таки был расчет, что вернутся в данную область и непосредственно пойдут наверх. Не, не прошло. Итак, по поводу потенциального движения. Смотрите, для агрессивных трейдеров могу порекомендовать продажи от уровня 17620. То есть вот от уровня 17620 можно искать продажи, но это будет такой не совсем комфортный трейд. Тут даже можно две точки на вход. 17,770 и 17,620. Две потенциальные точки, где можно зайти в продажу. Что касается потенциальных покупок наиболее интересные покупки у нас э, в данной ценовой области это примерно 16 780 но обращаю ваше внимание вот здесь э, мы набрали больше контрактов да, то есть с точки зрения э, с точки зрения цены не, не, не, то есть с точки зрения цены убрали, набрали больше контрактов, нежели оно здесь. Поэтому вполне допускаю, что цена может прода то есть, продавить вот эту область, сходить ниже и заторговать вот эту пустоту. В общем, будем посмотреть как и что, но тем не менее потенциальные точки покупку есть единственное я бы порекомендовал все-таки подождать с евро, потому что не совсем все э, с ним понятно то есть не так качественно ходит, как бы нам хотелось ребят по поводу евро а, по поводу евро не ловушка ли для шартистов? вполне возможно то есть вполне возможно что ловушка поэтому я и говорю лучше может быть пересидеть на заборе то есть меня сегодня от до качественных уравнений, то есть я заходил вот в этой области и вполне она должна была, могла отработать, не отработала. То есть сделка могла быть очень хорошей, мы бы сразу пошли наверх. Не зашло. Поэтому не факт, что лонгом пока пахнет. Чисто интуитивно я допускаю, что могут снести и данную области и пройти заторгать вот эту пустоту. И только потом что-то как-то развернуться. Поэтому, пожалуйста, по евро аккуратно. Это, что касается евро-доллара. Так, что у нас по фунту стерлингов? Фунт. Итак, по фунту мы очень долго, давно растем. На протяжении, как минимум, всего лета. Если я правильно помню, даже мы с конца зимы начали этот рост. То есть, смотрите, что у нас сейчас происходит. У нас началась хорошая коррекция, то есть, как вы помните примерно месяц назад мы заходили в покупки, э, вот так, так, так, вот отсюда мы заходили в покупки, и цель у нас была три э, цели: один тридцать один семьдесят и 133 Несколько целей взяли 33 так и не смогли, буквально много не хватило. То есть сейчас мы наблюдаем коррекцию. На что стоит обратить внимание? Во-первых, на вот эту зону. Зону проторговки, вот она. Надеюсь, всем ее видно. Смотрите. Поджимали к данному уровню 1.29.70. В принципе, первая моя попытка была зайти с нижней границы данного флета, чтобы либо это был бы скальпинг, либо мы смогли преодолеть движение и пошли выше. Не зашло, отступило. Следующая реакция, как только мы выходим из данного флета, от нижней границы можно заходить на разворот в продажу, что, в принципе, я и сделал. Дальше. Какая мысль у нас? потенциал движения у нас данная область, то есть вот она выступает как э, область поддержки, э, плюс многие трейдеры прячутся, стопы как раз вот за этот локальный лоу, чтобы было понятно о чем речь. Это у нас 12840, да? То есть э, цена с Очень большой вероятностью пойдет ниже Чтобы снести эти стопы Поэтому обращайте на внимание на эту область Это 1.2857 1.2846 1.2840 Сюда цена как раз таки и направилась и Здесь мы встретим максимальное сопротивление То есть смотрите у меня план какой Цена идет ниже Меня закрывает по тейк профиту разворачивают и я встаю на разворот в лонг что касается цели, первая, и, первая такая основная цель у меня будет как раз там, где я, откуда я сейчас стою в шорт, это 1,2970. То есть а, нижняя граница данного флета вполне она может выступить как а, такая существенная область сопротивления. Если мы говорим о потенциале движения, то есть, смотрите, давайте посмотрим, что здесь по подсам, то, в принципе, 1.2970-1.30, это у нас такая область, где цена может как в пудинг войти и остановить это движение. Дальше, по потенциальным целям, я рассматриваю это 1.3175, 1.3209 и 1.3250. Давайте посмотрим, как оно это выглядит. Ну, в принципе, вот так, да? В принципе, да. Может. Вполне может. То есть, смотрите, здесь даже чуточку пораньше. То есть 1.31.60. Давайте вот так отметим. Это у нас раз. Область. Уровень. Опять-таки, может отработать, может не отработать он не совсем такой у нас э, мощный и 3250 вполне может цену и остановить вот, да, то есть здесь основное основное телодвижение происходило здесь максимальная концентрация объемов здесь как раз таки с этого уровня цену разворачивали на эту коррекцию поэтому вот три цели дайте даже вот так отмечу поменяю то есть движение наверх 1.33 такая сверхцель. И ну и вот так давайте возьмем две основные цели. Вот отсюда мы можем остановить движение и развернуться. Если мы говорим о более глобальном движении выше и обновление 1.33, пока я его не вижу. Но, в принципе, все возможно. Тут необходим, как я обычно говорю, дополнительный катализатор. То есть топливо, это ритейл трейдеры, и непосредственно катализатор для движения наверх. Будем посмотреть. Вполне допускаю, что цели будут скорректированы, и мы сходим выше. Ребят, по э, фунту стерлингов есть вопросы? Давайте, в принципе, есть вопросы, есть ну, давайте, если вопросов нету, минусы поставьте, и мы движемся дальше. Окей. У Айдина нет вопросов, это хорошо. Итак, дальше у нас иена. Иена тоже сегодня малость расстроила. План был какой. Надеюсь, все знают, что иена и, иена и золото у нас коррелируют. И план был, в принципе, следующий. То есть по золоту мы выставились здесь но цена у нас находилась еще здесь и в принципе после этого бикпринта она могла это могли вполне быть стопы и цена могла развернуться и уйти выше по иене план был следующий здесь прошел очень большой одиночный трейд на 700 с лишним контрактов для данного тонкого рынка это действительно очень много в принципе по размеру то и видите и в принципе здесь вход был сразу по рынку первый вход и от а, паца самого проторгованного конта, объема ценового э, был второй вход в покупку лимиткой э, стоп был небольшой буквально за этот за этот бигпринт э, и э, какой был расчет если отсюда мы уходим наверх то золото у нас не дойдет э, до наших лимиток и мы останемся ни с чем Следовательно, у нас а, прибыль при, принесет а, иена. Опять же таки, если а, золото дойдет, то значит иена нас отстопит, и мы прибыль получим золото. Вот ну, такой определенное хеджирование. Движемся дальше. А, по поводу иена. Смотрите, цена у нас ушла вот из этой области. Вот у нас под. Отсюда она ушла Периодически умные мысли поступают слишком поздно, и в свое время, когда я принимал решение, утром точнее, я этого э, паца не видел. Возможно, если бы увидел, то счет бы мой был бы побогаче. Итак, смотрите, цена у нас уходит отсюда. Потенциал движения у нас следующий. В первую очередь нас интересует вот эта область. Давайте в принципе посмотрим, что у нас и как. Но вот тут потенциально три цели есть. То есть. первая область это у нас между динамическим подцом и подцом данной области проторговки. Вот отсюда цена может скорректироваться. Опять же, таки, вот эта спекуляция на заявлениях с Трампа, она. Полностью, практически на 100% была поглощена. И рассчитывая на определенную коррекцию, там уже будем посмотреть. Пока не совсем понятно, куда же рынок будет дальше двигаться. Смотрите, мы здесь наблюдаем, можем наблюдать потенциальную остановку движения. Если данная область не удержит, то... Так, давайте, вот так сделаю то возможно движение в данную область и непосредственно вот сюда. То есть выше данного паца, то есть данного кластерного объема, который у нас был еще протестирован, я не ожидаю движения выше по фьючерсу иен. Что касается потенциала разворота и возможно ли движение вниз, вполне возможно, опять-таки не так сразу, я думаю, мы можем увидеть какой-то набор позиций, тем не менее движение вниз, оно вполне возможно. Давайте мы это сейчас уберем. То есть по потенциалу движения. Смотрите, у нас есть самый проторгованный объем. Пока ниже мы не смогли пройти, то есть не смогли его преодолеть. А, вероятнее всего, ена сходит вот сюда, как раз вот в эту зону сопротивления наберет позиции и как только э, контрактов будет достаточно она, я думаю попробует протестировать э, данный ценовой уровень это у нас э, 90 450 э, в принципе если хватит э, силы и энергии э, нам открывается путь вот в данной области это 89 700 89 500 поэтому э, движемся вот сюда дальше корректируем цели смотрим как она э, как ведет себя цена и непосредственно ожидаем движения иены в данную область. Но опять-таки это на данный момент. Как только что-то кардинально поменяется в мировом укладе, в принципе и наш обзор по движению сюда также может поменяться. Поэтому это предварительно. И в... скорее всего до четверга на неделю вполне допускаю, что э, цена может сходить как-то иначе. Ребят, по... Фьючерсу иена Есть ли вопросы? Также, если есть вопросы плюс-плюс, если нет, вопросов минус-минус. Зацепить наши лимитные ордера и сходить ниже как раз вниз. А не не про канал. Следовательно, пока я бы посоветовал посидеть на заборе, подождать. То есть цена у нас устремилась в данную область смотрите у нас мы набрали хорошо позиции сейчас мы будем заторговывать эту пустоту и дальше непосредственно идем сюда первая потенциальная точка на разворот это 17 17450. 17 450 я стою 17 450 и вторая 7, э, 17, 77 450 и 77 100 ровно Полную остановку я допускаю, что она свой чуть ниже и на 77 ровно остановится. Плюс, если я правильно помню, у нас 77 здесь он ä, неплохо отрабатывал как ä, уровень сопротивления, а после поддержки. Что касается ä, потенциальных целей, чтобы не ждать, да, то есть чтобы ä, зайти пораньше. Наиболее интересный вход, опять-таки, повторюсь, это 78900 от динамического уровня. Заходить как-то раньше, оно, ну, честно говоря, не совсем, оно интересно нам. Опять же, обращаю внимание на огромнейшие лимитные ордера, которые вы видите в стакане. Это говорит о том, что потенциальный интерес есть. Да, э, Хедж-фонды допускают, что цена пойдет ниже, и они сделают все, чтобы цену остановить. Опять же таки... Допускаю, что как раз таки на первой лимитке, то есть цена прокатится ниже, ее полностью остановит и дальше она развернется, пойдет наверх. Что касается потенциальных целей, я буду ждать после канадского доллара, вот где-то здесь. Опять же таки, канадец у нас хорошо качественно коррелирует с фьючерсом нефть да, с фьючерсом VTI, поэтому как только у нас нефть падает, у нас и канадский доллар также начинает корректироваться вниз. В связи с чем? Ожидая коррекцию. Если смотреть по, по непосредственно нефти. Ожидая коррекцию в эту область. И дальше движение наверх. То же самое я ожидая по канадцу. Движение вот сюда. Набор позиций. И уже коррекция движения наверх допуская что вот данное движение а это у нас почти 3000 пунктов будет занимать больше чем пару недель может быть даже и пару месяцев что касается внутридневного скажем так входа давайте посмотрим в принципе у нас есть пониже уровень 78 750 то есть отсюда мы можем попробовать зайти, если цена сходит. Но на данный момент не уверен, что она пойдет выше. А можно попробовать вот из данной области, как уровень поддержки сопротивления. Это у нас 78500. В среднем, да, 78, 500, можно попробовать, но уровень такой Зыбкий и неустойчивый Поэтому по канадскому доллару э, Я бы рекомендовал, либо мы Сидим спокойно и ждем Хороших качественных уровней, либо Торгуем, по ну, и торгуем Пока другие инструменты Либо входим, скальпируем, но на свой Страх и риск Это что касается канадского доллара Ребят, какие вопросы есть По обзору и по рекомендациям может быть есть инструмент который хотели бы разобрать также не забывайте что у нас завтра уходят данные по нефти плюс в 21.00 по московскому времени у нас выходит отчет фрс и также выступает джанет елен поэтому осторожно волатильность в это время может быть очень большой но минус в этом в том что до этого времени вполне рынки могут остановиться и не двигаться. Поэтому, пожалуйста, аккуратнее. Так, вопросов нет. Значит, мы будем на этом заканчивать. Всех... Всем спасибо, кто присутствовал. Посмотрим, возможно, мы встретимся с вами в четверг. Если нет, то через неделю, 22 августа, мы с вами встречаемся и разбираем по новый рынок. Что у нас хорошо отработало, а что не очень. Всем спасибо. Всем большого жирного профита. Всем пока-пока.